Всем добрый день, меня зовут Марина, я из Санкт-Петербурга, я врач-косметолог, занимаюсь массажами и обожаю свою работу. На марафон Игоря Мерлина я пришла, когда поняла, что вся моя жизнь состоит из аренд, плюс приблизилась ипотека на квартиру, и я начала отчаянно искать варианты, как решить эти проблемы, как увеличить свой доход в два раза, как найти новые пути и возможности. Могу сказать, что с первых дней марафона пошли уже прекрасные изменения. Я написала свои страхи, написала свои цели, получила огромное количество поддержки от участников марафона, от чего меня просто выросли крылья за спиной. Атмосфера на марафоне была бомбическая, энергетика шкалила, результаты шли просто с первых дней. Я получила новые возможности, новые цели. На марафоне я научилась справляться со своими страхами. Я увидела свою истинную цель, я строю свой план, я ищу дополнительные возможности, дополнительные доходы. Моя зарплата увеличилась.